Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России. Сегодня в студии Даниил Константинов. А в эфире у нас журналист, публицист, социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. На Дальнем Востоке появится первый город-миллионник. Такую новость сегодня можно было увидеть в средствах массовой информации. Власти планируют построить новый город-спутник Владивостока на 300 тысяч человек, которые вместе с самим Владивостоком и городом Артемом станет первым городом-миллионником в регионе. Как вы думаете, что это такое происходит? Это какая-то реакция на события в Хабаровске в прошлом году или путинский режим всерьез задумал развивать регионы? Я думаю, что это в большей степени предвыборная история. Это попытка э, все-таки ответить на тот вопрос, а что дальше вообще? Какое будущее э, сулит Единой России? Ну и прежде всего Путин вот россиянам что обещает что так сказать какая картина будущего путин пытается заполнить вот этот вакуум который находится на том месте где у нормальных стран бывает идеология он заявил о том что вот не надо нам никакой другой идеологии идеология это большая крепкая семья сказал путин в этот момент естественно значит людмила Александровна очередная бывшая путина она, наверное, вздрогнула тихонечко, точно так же, наверное, отреагировали женщина номер один и женщина номер два. Но это ладно, это не важно. Важно другое. То, что вот, эти вот, вот эта конструкция большой многодетной семьи, это конструкция архаичных обществ, потому что известно, что большие многодетные семьи, они существуют, но ну, в частности вот в Афганистане, где действительно очень много детей рождаются в самых бедных странах. Африканских там очень много детей рождаются в семьях. То есть, это вот такой вот курс назад, в архаику. значит И вторая сторона вопроса, это то, что вот заявил Лавров, когда он сказал, что не надо нападать на Сталина, потому что тем самым вы разрушаете... Современное российское государство и вообще нападение на Сталина это значит, какая-то критика Сталина это подрыв, устоев, подрыв итогов Второй мировой войны. Ну, я сейчас не буду там, иронизировать и спорить по этому поводу. Это все достаточно смешно, и нелепо, нелепо эти заявления, но смысл вот в чем заключается: все это монтируется. Вот эти вот три высказывания Путин значит призыв национальной идеи это большая многодетная семья Лавров по поводу Сталина его восхваления Сталина защиты Сталина и третья вот эта идея Шойгу о том что в Сибири должны быть построены города миллионники но вот если провести некую линию соединяющую эти три точки то мы получим следующую конструкцию речь идет о разговоре о, так сказать, такой своеобразный новый мобилизационный проект, новый проект, ну я бы сказал такой архаической модернизации, вот такой жареный лед. То есть это проект такой авторитарной модернизации. То есть речь идет о том, что попытаться, так сказать, построить в головах у элиты и у каких-то людей, которые, так сказать, готовы слушать то, что говорит Путин, Лавров и Шойгу, построить такой вот образ будущего. Это новый современный Сталин во главе, то есть Путин. Это, значит, традиционные ценности. И это такая новая, новая, новая версия сталинской индустриализации. Когда строились города, строились заводы, значит все это значит возводилось причем ну вот этот вот человек который там возглавляет значит все министерство Восто Мин Восток Развития значит он говорит о том что в основе должны быть Дальний Восток должен привлекать романтикой и деньгами ну вот это вот основная идея вот этого человека по фамилии Чекункова. Э, ну, э, вот мы едем за туманом и за запахом тайги. Вот так, видимо, имеется в виду. Но там, конечно, я думаю, что э, этот проект э, он останется на бумаге. Это такая вот сталинская маниловщина. Э, потому что не, совершенно непонятно, а кто, собственно говоря, поедет туда. На самом деле, имея деньги э, практически в достаточно большом количестве... Построить можно, и вполне возможно, что вот этот город-спутник. Речь идет, конечно, не о, не о создании а там э, миллионного Владивостока, а речь идет об агломерации, которая на базе Владивостока, Владивостока должна быть создана. Но построить действительно там еще один город-спутник, он, кстати, так предполагается называться, это можно. Это э, в принципе по силам путинскому режиму. Но возникает главный вопрос: а кто, собственно говоря, туда поедет? Потому что тенденция прямо противоположная. С Дальнего Востока люди уезжают. Общая численность населения Дальнего Востока падает. Еще в 2017 году было объявлено, что Дальний Восток должен увеличить свою численность. Там должно быть там, более 8,5 миллионов. Сейчас чуть-чуть больше, больше 8 миллионов. То есть там происходит убыль населения. Каким образом, вот люди, которые все это объявляют, Шойгу, Путин, там, вот этот вот чекунков, каким образом они собираются переломить эту тенденцию, совершенно непонятно. Построить дома можно. Как сделать так, чтобы они не стояли пустыми? Каким образом переломить эту ситуацию? Проблема же заключается в том, что сталинское время не вернешь не только потому, что время необратимо, но и потому, что ситуация в корне изменилась. Потому что население совершенно другое, сталинская модернизация, сталинская вот эта индустриализация, она была основана на том, что в России было в основном сельское население, и речь шла о мобилизации сельского населения в городах, что являлось, ну, в известной степени таким социальным лифтом. То есть, это была такая вертикальная мобильность. Человек, приезжающий из нищей, голодающей деревни в город, обеспечивался каким-то минимальным уровнем своих потребностей, удовлетворения потребностей, это была, была такая вот мотивация. Приехать в город, там, поселиться пусть поначалу в бараках, но, по крайней мере, не умереть с голодом. И это была действительно, ну, был механизм не только насильственный, но и мотивирующие. В данный момент совершенно непонятно, каким образом, кто будет, кто будет приезжать вот в эти города-миллионники, в частности, на Дальний Восток, кто поедет конкретно. Потому что средний возраст, ну надо еще отметить, что ситуация демографическая совершенно радикально изменилась. За туманом и за запахом тайги, ну, это лозунг уже более поздний, после, после Сталинский. Планировалось, что поедут все-таки молодые люди. Хотя известно, что все эти стройки, значит, уже после Сталинских, их в основном строили все-таки зеки. И после Сталинские тоже стройки зеки строили. Но, значит, вот на сегодняшний момент, когда средний возраст россиян превышает 40, 40 лет, Совершенно непонятно, а кто поедет? Вот конкретно, какая категория, какая массовая демографическая группа, социальная демографическая группа, она должна будет заселить вот эти вот города-миллионники? Это совершенно непонятно, потому что те люди, которые обладают какой-то, так сказать, мобильностью, они в основном нацелены совсем не на Дальний Восток, а в прямо противоположном направлении. Об этом говорят все социологические опросы, когда известно, что люди собираются уехать. Но они собираются уехать не на Дальний Восток. Они собираются уехать в Европу, в Соединенные Штаты Америки. Но в любом случае это не так сказать, те города, которые планируют построить Шойгу. Самое главное, нет основной идеи, а что там, собственно говоря, будут эти люди делать. Чем их привлекать будут. В условиях, так сказать, сгущающихся, в условиях вот э, талибанизации путинского режима, этот процесс идет, он очевиден сейчас, мы видим каждый день все новые и новые черты, которые сближают, Безусловно, понятно, что это не, не талибан в его, э, так сказать, аутентичном виде, но это вот талибанизация путинского режима и одновременно его лукашинизация, что на самом деле одно и то же. И фактически вот эти вот, так сказать, особенности милые путинского режима, с, условием, с учетом того, что путинский режим отличается от сталинского своей открытостью, то есть, пожалуйста, граница открыта, можно уезжать. Даже наоборот, так сказать, подталкивают людей уезжать. И вот в этой ситуации совершенно непонятно, Какая вот, что, вот, социальный портрет человека, который будет э, заселять вот эти вот, э, новые города-миллионники? Я думаю, что на этот вопрос нет ответа ни у Путина, ни у э, Шойгу, ни у вот этого вот Чекункова, который является э, ну, основным, так сказать, э, фронтменом этого проекта. То есть вы думаете, что все это пустые словеса? Я думаю, что это, с моей точки зрения, две вещи реальные, которые, во-первых, это предвыборный пиар, для меня это совершенно... иначе. Это, это все предвыборная история, это все, это все перед выборами. И второе, что тоже важно, это ну, неплохой распил денег. Там, если я не ошибаюсь, какие-то... там, Я сейчас под рукой, вот просто цифр нет. По-моему, там порядка 8 триллионов, триллионов рублей заложено. Да, да точно так. Этот, на этот проект. Ну, 8 триллионов рублей – это, в общем, ну, неплохая прибавка к пенсии. Так бы я скромно оценил эту сумму. И я думаю, что там уже... А Шойгу, он известен, в общем, как Шойгу, он же известен как человек, который, в принципе, имеет аппетиты строительные и имеет опыт распила строительных денег. Поэтому я думаю, что это вот еще и этот, этот, эта опция предусматривается. А если бы мы имели дело не с путинским режимом, а с каким-то более человеческим, цивилизованным, современным режимом, который бы хотел, грубо говоря, обустроить Россию, как вы думаете вообще? Такой проект, я имею в виду, строительство новых городов в Сибири, на Дальнем Востоке, их заселение, он вообще под силу современной России или таких ресурсов нет? Современной России нет. Что мы, что мы имеем в виду, под, говоря современной России? Современная Россия – это Россия путинская. Другой современной России у нас с вами нет. Ну, просто, вот просто по факту. Иначе это какая-то какая вот параллельная, так сказать, альтернативная история. Это другой жанр. Я, например, не очень силен в этом жанре. Там есть писатели, которые гораздо лучше могут в этом жанре выступать. А вот Современная Россия – это Россия путинская. Я думаю, что этот вариант обустройства Сибири и Дальнего Востока вполне возможен он вполне возможен, и он может стать реальностью, э, в, но не в современной путинской России, а в той, которая придет после Путина. И э, я уже не раз говорил, в том числе в беседах с, с вами, Даниил, о том, что я э, сильно подозреваю, что после Путина Россия в современных границах не сохранится. Я э, думаю, что э, на сегодняшний момент это... Наиболее вероятный вариант развития России после Путина. И в этом случае, да, возможно э, обустройство, возможно э, значит, создание действительно крупных городских агломераций на Дальнем Востоке. Я думаю, что возможно создание крупных городских новых городских агломераций э, в Сибири. Но это уже будет после Путина. И я не уверен, что эти территории будут объединены в единое целое, целое, так сказать, с центром в Москве. Вот тогда, да, тогда, тогда появится инициатива, тогда появятся инвестиции, тогда появятся амбициозные, так сказать, совершенно другими идеями лидеры, которые не будут, так сказать, связаны какими-то вассальными, обязательствами по отношению к центру, к Москве, тогда не будет ограбления регионов, не будет высасывания из них всех соков. Ну, вот тогда возможно, тогда вполне вероятно. И если это пространство, которое образуется на территории нынешней России, оно не будет, так сказать, вот воевать с друг с другом, что теоретически, возможно, крайне нежелательно в этом случае, я думаю, возможен и переток какой-то населения э, из одной части э, нынешней России в другую. Но это уже такое, я здесь уже немножко впадаю э, в фантазирование. Э, но в целом я думаю, что да, действительно, вот эта северная часть Евразии, она вполне может быть обустроена. Э, ну, э, Но только мне представляется, что не при Путине. Как мы поняли с вами из разговора, сейчас Сибирью Россия прерастать не будет, но, может быть, она будет прерастать какими-то другими областями или странами. Вот стало известно, что 9 сентября президенты России Беларуси вновь встретятся, чтобы обсудить дорожные кар карты интеграции и, возможно, что будут подписаны какие-то итоговые документы. Как вы думаете, мы можем 9-10 сентября увидеть новое союзное государство? Ну, я думаю, что, э, так сказать, нам, скорее всего, будет так предъявлено. Опять-таки, это предвыборная история. У нас всегда и Сталин приходит перед выборами, и перед выборами приходят какие-то новые проекты, новые там президентские указы. И я думаю, что нам будет предъявлено вот это новое э, союзное государство по итогам э, встречи Лукашенко с Путиным. Но, э, конечно, никакого реально э, но, э, реального действительного союзного государства, которое будет э, единым субъектом международного. Что такое союзное государство с точки зрения, ну если у, уйти от словесной шелухи, э, что такое союзное государство? Вот как государство. Это прежде всего э, единая э, валюта. Э, это прежде всего Единая, так сказать, единая армия, единые силовые структуры, единое законодательство и единое представительство в международных отношениях. Вот ничего из того, что я сейчас перечислил, в сентябре, конечно же, не случится. Ну, по крайней мере, скажем так, я не считаю себя там пророком или каким-то очень сильным предсказателем, но я бы сказал так, что я буду крайне удивлен, если это случится. Это будет вот для меня ну, такой э, неожиданностью, которая, ну, я не знаю, в последние, э, в последние 40 лет э, такого не Я ребенком и молодым совсем человеком э, иногда удивлялся э, каким-то вещам. Но вот э, такого, такого не случалось. Чтобы вот такая неожиданность вдруг внезапно стряслась. Э, ну, может быть. Все бывает почему ну, вы думаете что например некоторые элементы из тех которые вы назвали ну скажем единая валюта единая армия не могут появиться есть несколько причин по которым я считаю это крайне невероятно самая главная причина это то что для этого нужно, путину нужно просто так сказать предварительно убрать лукашенко я с трудом представляю себе, значит, потому что на самом деле вот то, что вы говорите, это фактически втягивание Лукашенковской Беларуси в Россию. И это означает, что Лукашенко становится, он, он превращается медленно, постепенно, а скорее всего, даже, вернее, постепенно, но не медленно, а очень быстро превращается в Януковича. То есть, превращается в человека, который находится на территории России, который является, ну, он становится фактически одним из, там, даже не губернаторов, а полпредов, значит, России на территории Беларуси. И он прекрасно понимает, что, в общем, ну, здесь дальше уже возникает, он становится участником игры по совсем другим правилам. По внутрироссийским правилам. Где сегодня, так сказать, он, значит, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, а завтра он просто, просто зэк. Или просто отставленный пенсионер. То есть, он превращается в такой объект игры, полностью игры, администрации президента Путина, его олигархов и так далее. То есть, это на территории Беларуси тут же возникает полная власть путинских олигархов и все, что связано с основными там, источниками белорусского, доходной части белорусского бюджета, а именно вот, все, что связано с калием, все, что связано с нефтепереработкой, все это тут же становится объектом хищнического растаскивания со стороны путинских олигархов. Все. И это ну, Лукашенко... На это не пойдет. Это вот для меня совершенно очевидно. А представить себе Лукашенко, который все это подписывает, мне довольно сложно. Потому что этого человека мы знаем не первый год, наблюдаем не первый год. И у него сохранился... Понимаете, у Лукашенко сохранился, несмотря на то, что да, он просел. Он, а, а, у него исчез вот этот ресурс его многовекторности. Когда он чуть чего, я пойду к маме, так сказать, и, значит, и, э, ну, в смысле, в Европу, да, и, э, так сказать, откажусь от э, России-центричности. Но сейчас у него есть другой ресурс. Он является человеком, который противостоит белорусскому народу. И, ну, хорошо, значит, что надо сделать для того, чтобы Лукашенко отставить? Надо э, Баварик из тюрьмы э, доставать и его ставить во главе Беларуси. Это, для Путина это серьезное поражение. На это он не пойдет. Поэтому я думаю, что Лукашенко обладает э, пространством маневров в отношении Путина. И я думаю, что вот никакого вот такого вот реального союзного государства с единой валютой, с единой армией, с единым законодательством, с, едиными, э, с единым представлением в международных делах, э, этого, Я думаю, что этого не произойдет. Ну и для Путина тоже mm -hmm. напрямую иметь дело с белорусским народом, я думаю, что не очень, не очень здорово. То есть вы имеете в виду, что для Лукашенко в некотором смысле власть приравнивается к суверенитету Беларуси и наоборот, теряя одно, он теряет другое? Безусловно, но это очевидно, потому что понятно, что если он идет под Путина в плане... Он утрачивает э, э, финансовый контроль над ситуацией в своей собственной стране, если он утрачивает э, силовой контроль, потому что единая армия это ну что, ну, э, он как-то шутил так, что типа того, что, так сказать, э, мы еще не знаем, кто, кто, кто куда вступит: то ли э, Беларусь в Россию, то ли Россия в Беларусь. Э, он так шутил, э, типа того, что Путину, ну вступайте, становитесь частью э, Беларуси. У него такие шутки были. И я думаю, что он от этого, от этой позиции не откажется. Потому что ну, все остальное для него, еще раз говорю, он становится просто одним из чиновников путинской бюрократии. А с, с этим, у этих чиновников, да, у них очень бывает такая сладкая судьба, но... Насчет больших перспектив, устойчивости, здесь большие проблемы. Я думаю, что Лукашенко это прекрасно понимает. Он становится просто вот одним из таких серых чиновников. Из, он в одном ряду из этих губернаторов, которых в любой момент могут посадить, заменить, по послом поставить депутатов, которых, с которыми тоже чего угодно могут сделать, олигархов и министров. То есть на самом деле это то, чего, конечно, Лукашенко, ну, я не знаю, ну, вряд ли он это э, сможет допустить до тех пор, пока у него какое-то пространство игры сохраняется. А у него такое пространство пока сохраняется. Вы упомянули об интересном процессе, который вы назвали «талибанизация России». Вы могли бы рассказать, что такое, привести конкретные примеры и признаки этой талибанизации? Ну, эти признаки мы видим, что такое талибанизация, если не иметь в виду, так сказать, само содержание вот этого вот радикальной версии ислама, которую исповедуют талибы. Не об этом, конечно, речь. Речь идет об архаике, речь идет о скрепах, речь идет о, вот этих вот, о полном отрицании закона. Речь идет о тотальном насилии и репрессиях. Это происходит. происходит Следующие процессы, которые объединяют то, что э, есть в Афганистане под властью талибов и в России под властью Путина. Первое. Это э, ненависть к образованным, к инакомыслию и стремление избавиться от этих людей. В, в, в Афганистане под властью э, талибов э, происходит Бегство, массовое бегство, скорее всего, речь пойдет о нескольких миллионах человек, которые бегут из Афганистана вот на наших глазах. И это довольно характерная вещь. Кстати говоря, сегодня у нас мы с вами беседуем 31 числа. В этот день, 31 августа, в газете «Правда» в 1922 году была опубликована статья о философском проходе. Он тогда так не назывался, но это было как раз, как раз выдавливание из страны, отправка из страны такого пусть небольшого там чуть больше восьми в этот момент было чуть больше 80 человек. на самом деле это несколько тысяч человек которые были либо сбежали, либо были выдавлены из страны насильственным путем. Представители, ну, это цвет российской интеллигенции, мыслители, философы, там, и Франк, и Степун, и, так сказать, Петерим Сорокин. В общем, короче, это, ну, скажем так, наиболее яркие, наиболее эффективные мыслители тогдашней России. Эффективные, я говорю, потому что тот же самый Петерим Сорокин, который уехал в Америку, стал ведущим социологом не только Соединенных Штатов Америки, но и мира на тот момент, председателем Американской Ассоциации Социологов. Значит, ну И мы видим, что происходило с теми людьми, которые уезжали и бежали из Советской России, и создатель телевидения Заварыкин и масса других людей. То есть, вот этот процесс происходит сейчас в Афганистане. Этот же процесс, от, значит, утечка мозгов, бегство... Мозгов из России происходит в России. В значительной степени это еще и выдавливание. На наших глазах выдавливают политически активных людей. Вот только что там только что буквально уехал целый ряд видных сторонников Навального. Это происходит на наших глазах. Значит, второе это определенное ограничение не только связанная с, так сказать, с альтернативной политической мыслью. Но это ограничения, связанные с искусством. Ну, вот, например, ну, разными методами. А, значит, в Афганистане талибы просто убили физически известного певца афганского. Ну, а у нас в России, так сказать, происходит нечто другое. У нас идёт, идут Нападки, ну, вот, значит, вот этого стендап-комика только что выслали, значит, за якобы какое-то русофовское высказывание объявили пожизненно нежелательным. Только что, на, значит, происходили вот эти вот нападки на различных театральных деятелей, то есть это тоже происходит. Ну, и в целом, вот эта вот ориентация на скрепы, на, так сказать, на, на то, что традиционные ценности, ориентированные традиционные ценности и в определенном смысле и мистицизм тоже, иррациональность действий, иррациональность взглядов в сознание властвующей элиты, оно сближает Талибан и путинскую Россию. Это действительно не случайно, ведь на самом деле с точки зрения здравого смысла для, и с точки зрения интересов России, для России чрезвычайно невыгоден был уход американцев из Афганистана. И Талибан представляет реально, объективно, неизмеримо более, более серьезную опасность для России, чем для Соединенных Штатов Америки, которые находятся за океаном. Но тем не менее, вот это вот оголтелое стремление признать, разговоры о том, что талибан это здорово, талибан, талибы нормальные, значит, это на самом деле проявление того, что они чувствуют духовное родство. Вот путинский режим чувствует духовное расу. Им легче общаться с талибами, чем с представителями Запада. Потому что здесь есть вот это вот, то, что их роднит. Это вот, вот эти вот традиционные ценности. И главное, главное вот скрепа, которая, я бы сказал, можно сказать, это определенная ось. Талибан путинизм. Главное, что их объединяет, это заявление о том, что права человека э, не являются э, э, предметом э, международных отношений. Что права человека это внутреннее дело, э, внутреннее дело каждой страны. То есть, э, международное право и оно базируется на положении о том, что права человека не являются внутренним делом каждой страны. Не являются суверенным делом. И Талибан и путинская Россия утверждает, нет. Права человека это внутреннее дело каждой страны. Хотим, едим людей, хотим, забрасываем камнями, хотим, судим кого угодно и как угодно, хотим здесь объявляем, э, так сказать, традиционной ценностью каннибализм. Пожалуйста, все что угодно. Это наше внутреннее дело, не суйтесь к нам. И в этом едины и Талибан, и путинская Россия. Вот это вот главная скрепа, которая их объединяет. Но ведь талибанизация – это процесс, это какая-то тенденция, которую мы видим, разворачивающаяся на наших глазах. А вы можете себе представить и описать, каким должен быть этот путинский «Талибан» в конце, завершенная версия? Что нас может ожидать там в течение ближайших нескольких лет? Ну, На самом деле, какие-то процессы, которые могут быть в какой-то степени провозвестниками вот этой финальной картины, значит я надеюсь, что она, она не воплотится, потому что я надеюсь, что до этого путинизм развалится. Но, в принципе, какие-то провозвестники этого есть. Вот недавно буквально Общественная палата, обсуждала. общественная палата, хотя это такое вот фейковое вроде образование, тем не менее мы знаем, что это тот питательный бульон, где возникают всякие идеи, которые потом воплощаются в реальности. В частности, вот, это вот, вот эти поправки, они тоже прорабатывались в общественной палате, многие вот эти драконовские инициативы там тоже возникали. Так вот там недавно состоялось совещание э, по поводу такой вот, э, такого вот защиты духовных ценностей где говорилось о том, что, так сказать, ну вот да, здорово, конечно, что вот э, всех этих, э, значит, все эти независимые СМИ э, назвали иноагентами, но мало. Вот почему-то Эхо Москвы до сих пор не закрыли, почему-то там э, еще там кого-то не посадили. И на самом деле вот это вот желание создать такую э, тотальную э, инквизицию, а значит современную путинскую инквизицию. Оно сегодня все больше и больше и в передачах Соловьева, и вот в общественной палате, и очень многих депутатов. Государственной Думы. И сейчас очень многие идут в Государственную Думу с этими флагами, что вот нужно создать вот эту вот инквизицию, которая будет зачищать постоянно Россию. И огромное количество доброходов, огромное количество добровольных претендентов вот на эту инквизицию существует. Это и вот это вот безумное мужское государство, которое пытается терроризировать бизнес под любым предлогом. Это и тот же самый Соловьев, это и многочисленные другие телевизионные программы. Вот это вот желание создать такой значит, современный там, православный или просто гражданский СМЕРШ, который будет наблюдать, ну, инквизиция, которая будет наблюдать за обществом и защищать его. Фактически это шаг к такому уже достаточно завершенному тоталитаризму, когда будет преследование за мыслями, вот, за мысли-преступлениями, а не только за, -то, э, за, за какое-то реальное... Э, поли... То есть, не политический э, плюрализм преследуется и защищается, а уже мысленный плюрализм. И к этому, в общем, движение есть. Оно наблюдается, и мы видим ростки вот этого нового тоталитаризма. Ну что ж, будем надеяться на то, что эти ростки все-таки не прорастут до конца и будут затоптаны раньше, чем превратятся в спелые плоды тоталитаризма. Ну а с вами были Игорь Яковенко и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами. Всего доброго.